Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. 20 марта административная комиссия Клепиковского района выехала на 172 километров километр автодороги Москва-Касимов, Ненашинское сельское поселение, чтобы пресечь незаконную торговлю в неположенных местах. В результате начальник общего отдела администрации Эдуард Суботкин составил на нескольких граждан протоколы за торговлю, домашним салом и другой продукцией. Крупный капитал давит мелкую буржуазию, так было всегда. А сейчас, когда давление санкций растет, капиталисты еще сильнее будут затягивать веревку на шее мелких собственников, оправдываясь нуждами страны. Водители автобусов и трамваев в Златоусте устроили пикет из-за низкой заработной платы. Прокуратура проведет проверку в отношении МУП, автохозяйства, администрации ЗГО. По словам сотрудников предприятия, им приходится работать сверхурочно без доплаты. Водители работают по 12 часов и более по графику 3 через один день. При этом они совмещают работу кондуктора, но не получают за это денег. Водители потребовали от руководства пересмотреть их заработную плату. Пока существует капитализм, любой частный хозяин будет экономить на работниках для извлечения максимальной прибыли, а те, кому это не нравится, просто пополнят армию безработных. В городском морге Югорска, в ханты автономном округе, проводится проверка. Там обнаружен склад коробок с детским питанием. Проверка запущена после того, как к полицейским обратился депутат городской думы Антон Пантин получивший анонимное сообщение о том, что каши, предназначенные для выдачи детям до года в городских поликлиниках, хранятся ненадлежащим образом и в неподходящем месте. Наглядный пример того, как буржуазные чиновники экономят на простом народе, ведь даже детей они не гнушаются кормить просроченной едой из морга, если за счет этого можно набить свой карман. Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах Российской Федерации в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла чуть более 49 тысяч рублей. Зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив чуть более 42 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат. А у кого же еще должны расти зарплаты, как не у чиновников? Понятно же, что пока власть принадлежит буржуазии, она не упустит момент и порадует ростом зарплат своих марионеток. В городе Брянских Цементников, Фокина, растет народное недовольство. Причиной тому послужило то, что на местном бетонном заводе власти планируют начать сжигать мусор, который станут привозить сюда со всей области. Не желая мириться с этим, жители Фокина решили написать письмо президенту, попросить заступиться за них и отвезти мусор от печей цементного завода. Никакие просьбы президенту не помогут. Ведь понятно, что буржуазии нет дела до жизни в каком-то Фокинах, где живут холопы. Пока на Рублевке воздух чист, их все устраивает. Товарищ, хватит сидеть и ждать, пока твою страну окончательно погубят буржуи, решившие максимизировать прибыль. Ступай борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами было Новостной бюро Союза Коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.